Предлагаю вам сварить домашнюю томатную пасту из свежих помидоров без консервантов и прочих добавок. Для пасты нужны спелые сочные помидоры, мне нравится сорт сливка, в них мало воды, они мясистые. Я варю томатную пасту классическим способом из томатного сока, не добавляю никакие приправы или специи. Не кладу уксус, она отлично хранится в погребе. Открытую баночку держать нужно только в холодильнике и недолго. Любая паста видит от контакта с воздухом. Чтобы сохранить открытую томатную пасту, залейте ее растительным маслом и накройте капроновой крышкой. Поставьте на нижнюю полку холодильника. Также открытую баночку можно разложить по силиконовым формочкам и заморозить порционно. Очень удобно хранить и использовать в таком виде. Для варки пасты берите большую кастрюлю с толстым дном. У меня пятислойная, ничего не пригорает в ней. Рекомендую, всего 3 часа времени и натуральная. Домашняя паста готова. Досмотри шинги да и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. Тщательно вымойте, у меня 5 кг, спелой красной сливки. Порежьте помидоры на 4 части, если мелкие, на 2 части, обрезайте порченные части плодов. Соберите соковыжималку, поставьте насадку для томатного сока, перекрутите все помидоры, жмых пропустите раз 5 через соковыжималку, пока он не будет выходить почти сухой. Перелейте томатный сок в кастрюлю, берите чуть большего размера кастрюлю, чем количество сока, чтобы пена не сбегала, доведите сок до кипения. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Варите томатную пасту сначала на среднем огне примерно 1 час, она будет сильно кипеть, булькать, но не брызгать, так и нужно, чтобы быстро выкипела влага, периодически перемешивайте. Пену я не снимаю, она к концу варки уйдет сама. Через час у вас количество сока заметно уменьшится. Сок станет гуще. Сделайте маленький огонь и варите еще один час, наполовину прикрыв крышкой, чтобы не стрелял сок, но выходил пар. Теперь помешивать нужно чаще, чтобы паста не пригорела. Уваривайте до 1 литра. При слабом кипении у меня ушел еще один час. Простерилизуйте баночки и крышки. Наполните их горячей пастой. Закатайте крышки ключом, укутайте в одеяло и оставьте на ночь банки в тепле. Утром уберите в кладовку или погреб для хранения. Удачных заготовок! Ставим лайк и подписываемся. Необходимые ингредиенты. Помидоры, 5 килограмм. Количество порций, 2. Щелчок.